Miserable. Кавих является твоим лучшим архитектором, способным утолить твою жажду мальчиков и помочь проектированию чайника. Он банкрот из закруток, и ему негде жить. Поэтому давай, выкройте его и положи к себе в кроватку. Жалко, конечно, Кавиха, ведь он мог просто зайти на сайт genshindrop.com и купить донат дешевле, чем в самой игре. Можно даже крутить кейсы с камнями и испытать свою удачу. По промокоду CryZ ты получишь плюс 30 к пополнению. А также можно участвовать в ежедневных раздачах, конкурсах и крутить бесплатный ежедневный кейс. И Если мне нужен исток, я всегда беру его на GenshinDrop. Никаких банов и моментальный вывод гемов. Ссылка и промокод в описании. Так, ну а что делать с Кавихом? Во-первых, он является основным дамагером, используя обычные атаки, наделенные инфузией Дендра. Поэтому делаем упор именно на них. Лучшие созвездия это 4 и 6. 4 повышает урон от бутонизации, тем самым повышая ДПС. 6 созвездие увеличивает как собственный урон, так и урон от бутонов. В целом он не сильно зависим от созвездий, в отличие от Дехи. Поэтому выбивать его выгодно. А Лучшее оружие для Кавиха это цветок в латах, если он у вас есть. Если вы прогустили Ивен, то оружия больше не достать. А также аквамарин Махайры, Дождерез, крафтовый регалия леса, эти оружия подходят для бутонизации, а вот для игры через разрастание подойдут Волчья Погибель, Небесное Величие, Краснорогий камняруб Маяк Тростникового моря и Некованый. Артефакты на Кавиха зависят от его роли в команде. Воспоминания Дремучего Леса подойдут для любой игры. Цветок Потерянного Рая только для игры от бутонизации. Позолоченные Сны похуже, но при классных статах сет отлично подойдет для разрастания и бутонизации. Также эти сеты хорошо сходятся на 2 плюс 2. Основные статы артефактов это часы на мастерство или силу атаки, кубок на бонус дендро урона, корону на криты. В доп ищем восстанову криты силу атаки и мастерство, восстановление энергии держит в районе 120 единиц, а мастерство стихий около 250 и больше. Отряды под бутанизацию простые, отлично встанет с ним Нилу, также Нахида или любой другой персонаж. Использование Син отлично впишется в игру с Кавихом. Через разрастание можно использовать Куки и Фишель в одной команде. Вот теперь Кавих обут, одет и готов выполнять все ваши приказы. Большое спасибо за просмотр и пожалуйста... Засадите мои комментарии под видео, поставьте 100 лайк и скрините кнопку подписаться. И всем до скорой встречи.